Крупная добродушная собака по кличке Афина с белоснежной шерстью и черной полоской вдоль спины жила у супругов Приставкиных давно. Семь лет назад, в январе, когда лютовали свирепые морозы, Евгению втюхали щенка на птичьем рынке. Окоченевший от мороза паренек-продавец бежал за Женей, выбивая зубами дробь тараторил. «Вы не понимаете, это шанс! Но где вы еще найдете щенка такой уникальной породы?» Хитро щурясь убеждал он потенциального покупателя. «Это же самый настоящий амурский тигролов. На Амуре их уже почти нет. Да и в целом мире тоже. Вот этот щенок мне чудом достался. Если бы деньги не были нужны, не продавал бы, себе оставил». «Спасибо, я подумаю», — отвечал Приставкин. «С тем учетом, что мой организм уже обледенел, отдаюсь по смешной цене всего за 8 тысяч рублей», — навязчиво предлагал парень. «Если вы не собираетесь, мы сейчас щенков дуба дадим, и грех ляжет на вашу душу». «Ладно, предположим, щенок из Амура. В это еще можно поверить», — Женя ускорил шаг. «А вот с чем вы докажете, что он является тигроловым?» «А тигровая полоска вдоль спины — это вам не доказательство?» — удивился продавец. «Так она вдоль спины, а у тигра полосы вроде поперек», — парировал Женя. А вам никто и не говорит, что это тигренок, это тигролов. Из щенка вырастет не собака, а зверь. Парень не терял надежды продать щенка. Смотрите, мордочка широкая, клыки огромные, острые, как слоновые бивни. Кого угодно в клочья порвет. Это сейчас он спокойный, замерз сильно. Отогреется, увидите его характер. Всего за 8 тысяч рублей, ну? Маленький тигролов, сидя под дубленкой парня, тихонько поскуливал. В прорези между двумя верхними пуговицами одежда выглядывала упитанная плюшевая мордочка. Из глаз щенга катились крошечные слезки, которые тот час превращались в льдинки. «Когда вырастет, он собой сможет целую роту ОМОНа заменить», – бубнил парень. «Для охраны дома самое то. Никаких засовов, замков и даже дверей не нужно. Отличный сторож и защитник». Вытянув лапку из-под дубленки продавца, полутора, полуторамесячный. Вытянув лапку из-под дубленки продавца, полуторамесячный ОМОНовец настолько жалобно выл, что Приставкин сдался. «Ладно, черт с тобой, уступай тысячу и по рукам», — сказал Женя. Немного поломавшись, паренек согласился. Сделка состоялась. Приставкин взял щенка, посадил его к себе за пазуху, укутав теплым тулупом, в который был одет, и повез домой. На следующий день жена, купая щенка, поняла, что это не кабель, а сука. «Вот гад! Все-таки обманул!» – тихо выругался Женя, вспоминая плутоватые глаза продавца. «Ну ладно, девочка тоже неплохо». Слегка посокрушавшись, поскольку хотели именно кабеля, супруги назвали щенка красивым греческим именем – Афиной. На прогулке малышка только гуляла, весело виляя хвостиком. Большую и малую нужду справляла исключительно в доме. В излюбленном месте, на паласе в гостиной. Что только не предпринимали приставкины, чтобы отбить у щенка эту ужасную привычку. Ничего не помогало. Питалась Афина буквально всем, что попадалось ей на пути. На десерт оставляла тапки, туфли и сапоги хозяев. Приставкины прощали малышке все. Каждый мчался с работы домой. Ведь там одна одиношенька сидит их девочка-тигроловка. Когда хозяева возвращались домой, собаку буквально раздирала от всеобъявляющего счастья. Нельзя было даже на пару минут выйти из дома, чтобы выкинуть мусор в мусоропровод. У собаки начиналась истерика. Афина встречала хозяев так, будто они не мусор ходили выносить, а вернулись из тюрьмы после амнистии. Уже через месяц супруги Приставкины поняли, для кого они на самом деле живут на этом свете. Для Афины. Что касается охраны жилища, всякий раз собака, когда звонили в дверь, разражалась настолько грозным лаем, что в пору было уши затыкать, чтобы никто не сомневался, здесь обитает амурский тигролов. Но что самое интересное, когда гости переступали порог квартиры, Афина, весело виляя хвостом, тащила им тапки, облизывала руки, радостно повизгивала. «Может, Афина прекрасно охотится на тигров?» Но проверить это приставки нам никакой возможности не имели. У супругов настали тяжелые времена. Женя уволился с работы, так как фирму, где он трудился, по каким-то причинам ликвидировали. Жена уже полгода искала работу с достойной оплатой. Как ее и хозяева, Афина плавно перешла с мяса и молока на вермишель, капусту, картошку и хлеб. Однажды она сбежала во время прогулки. Вечером появилась с огромным кусищем мяса, которое держала в пасте. «Кормилица ты моя!» Женя, обрадованный возвращением собаки, гладил ее по загривку. «Да ты настоящая тигроловка!» Но подобную добычу Афина притаскивала редко. Приставкин, осознавая, что главным добытчиком семьи является не Афина, а все-таки он прикидывал, где бы им женой подзаработать. Самым простым и, казалось очевидным, были два варианта, но для супругов они оказались совершенно непосильными. Первый вариант – Евгению податься в бандиты. Приставки не так был воспитан, чтобы преступить закон и тем более причинять вред окружающим. К тому же для этого варианта он был чересчур добрым. Второй вариант – Любимой жене Татьяне отправиться на панель. Но она тоже воспитывалась строгости, была порядочной, и такая деятельность точно не для нее. Другие варианты заработка Жене в его отчаянную голову пока не приходили. Однажды Евгений, как обычно, выгуливал Афину во дворе школы, находящейся через дорогу от его дома. Неподалеку по дорожке шел худой, сутулый мужичок, которого тащил за собой крупный пес на поводке. Пес имел такой же окрас, как у Афины. Его шерсть сияла белизной, а на спине у него тоже имелась контрастная полоса черного цвета. Отличие заключалось лишь в том, что у Афины полоска шла вдоль хребта, а у пса поперек. Со стороны казалось, что обе собаки из одного помета, только располагались у трубы матери перпендикулярно по отношению к друг другу. Встретившись, Афина и пес начали знакомиться. Призывно виляли хвостиками и активно обнюхивали гениталии друг друга. Очевидно, собакам так легче понять, с кем приходится иметь дело. Если у людей зеркалом души являются глаза, то у собак все наоборот. «Постойте!» – окликнул Женю сутулый мужичок. «У нас же одинаковая порода собак! Смотрите, и мордочки похожи, и окрас тот же. Девочка?» «Она самая», — ответил Приставкин. «Господи, неужели мне посчастливилось встретить однополчанина? Я так рад!» — раздувая ноздри, говорил мужчина. «Но почему я раньше вас не видел?» «Вы, наверное, что-то напутали», — осадил мужичка Женя. «У меня амурский тигролов, таких в мире почти не осталось». «Что?» Мужик рассмеялся. Сам Вамурский тигралов. Это же вылитая швейцарская овчарка, только слегка обракованная, как и мой Эльдар. Все швейцарские овчарки имеют белоснежный окрас. Обракованными а считаются, если окрас разбавлен любым другим цветом. Черная полоса – брак, свидетельствующий о том, что вязка была внеплановой. Приставкин опешил. Впрочем, он и раньше подозревал, что Афина никакой не тигралов. Однако выяснять это наверняка особой надобности не было. Во-первых, собака красивая. Во-вторых, ее всем сердцем полюбил и он, и жена. И какая разница, что за порода? «У меня к вам очень заманчивое деловое предложение», понизив голос до да интригующего шепота, произнес мужчина. «Кстати, меня Леонидом зовут, а вас?» «Очень приятно, Евгений». «Взаимно. Давайте на скамейку присядем, поговорим». Около школьного стадиона был небольшой скверик. Найдя свободную скамейку, они присели. Закурили. Успевших быстро подружиться с животных, привязали за поводки к толстому стволу клена. «Хотите совместный бизнес организуем?» Без предисловий начал Леня. «Очень прибыльное дело, поверьте». Финансовое положение Приставкина было плачевным, поэтому он сразу согласился, даже не спросив, что за бизнес. «Хочу!» «По нынешним временам на отличном сторожевом псе, да еще таком, какого ни у кого больше нет, можно около полторы тысячи долларов заработать», — сказала Леня, ухватив Женю за рукав. «Вы серьезно?» «Приставкин давно не держал в руках таких деньжищ». «За одного щенка?» «Конечно! А что? Наладим с вами прибыльное производство. Разбогатеем, а?» Мимо скамейки шел пьяненький прохожий. Пес Эльдар заинтересовался пошатывающим мужчиной, принюхался, навострил уши, потом начал лаять. Да так громко, что мужичок с перепуга отдал псу честь, развернулся и почти строевым шагом направился в обратную сторону. Ты смотри, учуел, с улыбкой сказал Леня. Он у меня запах алкоголя не переносит. Хотите, я отвяжу его с командлой фас, и он схватит мужика? Нет, что вы Женя замахал руками. Неужели моя Афина-сторожевая овчарка, да еще и швейцарская? Подумать только, а так и не скажешь. Добрячка мухи никогда не обидела. Генетика, ничего не поделаешь. Это с виду ваша собачка добрая, а внутри у нее живет настоящая зверюга, деловито пояснил Леонид. Такую породу, хоть с декоративным пуделем скрести, все равно родится людоед. Афина крутилась перед льдаром, как молодая невеста перед женихом. Пес тресся от возбуждения. «Мой Эльдар – настоящий мужчина. Врагов не щадит, к дамам проявляет ласку», – Закури вторую сигарету, сказал Леня. «А еще он очень исполнительный, ответственный. В первом помете будет не менее двух щенков. Гадалки не ходи, а может, три или даже четыре. Мне, как владельцу кобеля-производителя, полагается один щенок, вам все остальные». «И сколько мы на них можем заработать?» Приставкин уже мысленно подсчитывал прибыль. «Ну смотрите, минимум два щеночка – это 3000 долларов, по 1500 на нос. Если потомство окажется более многочисленным, соответственно, ваш заработок увеличится в 2-3 раза. И заметьте, это на ровном месте, нам особо ничего и делать не придется». Женя витал в мечтах. Его голова приятно кружилась от таких блестящих перспектив. «Когда срок ближайшей течки?» — спросил Леня. — Приблизительно через пару недель, может, чуть раньше. — Великолепно. Собачья свадьба, которую устроили в положенное время, обернулась трагикомедией. За услугу осеменения Леонид содрал с приставки на последние 300 долларов. Деньги были отложены на черный день, но на такое дело Женя их не пожалел, да и взять было негде. Больше сутулого мужика по имени Лемня приставкин в глаза не видел. Тот в назначенное время не появился и не позвонил. Где он живет, Евгений не знал. «Вот дурак!» – кричала жена. «И как ты мог повестись на такую туфту? Он же проходимец, по глазам видно!» Приставкин вяло отбивался от справедливых нападок жены и мучился угрызением совести. Беременная Афина сутками напролет сидела на стуле у окошка, словно выглядывала с суженого. До часа X родов оставалось около месяца. Супруги Приставкины старались подкармливать будущую мать вкусностями. То обрезок колбасных дадут, то кусочками голландского сыра угостят, то молочко на нальют. Несколько раз в день Женя ощупывал собачий живот и бережно кладил Афину по холке. «Что ты ее так часто щупаешь?» – спрашивала жена. «Хочу понять, сколько щенков может находиться в животе». Отвечал супруг. По моим подсчетам не меньше трех. А это на минуточку четыре с половиной тысячи долларов. Ты не забывай, что в животе у Афины, кроме щенков, имеются и внутренние органы. Наставительно говорила жена. Утром 10 июня Афина жалобно заскулила. И еле волоча живот по полу, подползла к хозяину. «Танечка, задела, Крикнул Евгений, набрасывая на плечи спортивную кофту и отпирая замки входной двери. «Давай быстрее, роды вот-вот начнутся!» «Бегу-бегу!» — ответила жена из кухни. «Пойду воздухом подошу, не могу на такое смотреть. Это бабье дело не мужское. Вот вы тут без меня разберитесь, ты уж постарайся». Спустя час Приставкин вернулся домой с чахлым букетиком командуванчиков, будто молодой папаша в роддом. «Ну как, все в порядке? Уже закончилось?» — порога спросил он. «Все нормально, но мы еще в процессе». «Сколько?» «Пока один». «Давай, миленькая, давай, хорошая!» – приговаривали супруги, гладя роженицу. К вечеру Афина разродилась четырьмя щенками, но родовая деятельность не прекращалась. Собака продолжала тужиться и скулить. Собаки могут рожать дважды в год. Так, если по четыре щенка получается всего восемь и умножить на тысячу пятьсот, выходит... «12 тысяч долларов ежегодно! Неплохо! А если Афина постарается и по пять будет рожать, тогда плюс еще три тысячи долларов!» – размышлял Приставкин, стремительно богатея в собственном воображении. Поднатужившись, собака произвела на свет пятого щеночка. Несмотря на то, что ее уговаривали, предлагая сыр, говяжий фарш и молоко рожать шестого, она отказалась. В положенное время щенки обросли мягонькой белой шерсткой, открыли глазки. Как и родители, их спинки были украшены черными полосками. Круглосуточно они носились по квартире, шалили, устраивали тарарам, скулили, пищали, играли. Это был бесплатный цирк. Точнее, не бесплатный, поскольку все они беспрерывно требовали есть. Пока сосали материнское молоко, было легче. Но потом, когда подросли, деньги на продукты улетали так быстро, что приставки нахватались за голову. У Таги на нервной почве стал подрагивать глаз. Евгений тоже переживал. Поняв, что детки подросли и стали самостоятельными, Афина практически перестала о них заботиться. Однажды на прогулке она сбежала и больше домой не вернулась. Приставки разыскивали ее по окрестным дворам, но все без толку. Собаки нигде не было. Супруги погоревали, поговоривали, а через месяц почти смирились с потерей любимицы. Наконец, щенки достигли того возраста, когда их можно продавать. Чтобы не тратиться на рекламу, Женя своими силами расклеил по району объявления. Однако звонков почему-то не было. Никто особо не спешил приобретать щенков уникальной, редчайшей породы. Лишь однажды позвонил заикающийся мужчина. Но когда узнал стоимость щенка, резко перестал заикаться, выругался матом и бросил трубку. «Ты в своем уме полторы тысячи долларов просить?» – возмутилась жена. «Дорогая, швейцарских овчарок, да еще с черными полосками на спине в мире осталось не так много. Кто понимает, денег не пожалеет», – парировал Женя. «Но люди-то этого не понимают. Один позвонил, так ты и его спугнул». Приставкин чувствовал, что продажа щенков по объявлению затея бесперспективная. Телефон молчал, как проклятый. Когда жена звонила матери или подругам, он орал, «Не занимая линию, люди не пробьются». Спустя 10 дней, в течение которых никто так и не позвонил, Жене втрое снизил цену. Расклеил новые объявления, где сделал приписку «Щенки швейцарской овчарки-людоеда». Позвонило 8 человек. Людей немного смущала такая редкая порода, но характеристика «людоед» нравилась. У щенков «Родители кровные швейцарцы, людоедоубийцы. убийцы Да это смешная цена!» – орал в телефонную трубку Приставкин, отвечая на звонки по объявлению. Мысль о том, что он снова попал в просак маленьким юрким червячком точила на сознание. Подросшие веселые щенки хоть как-то отвлекали его от тяжелой реальности. Приставкин то нежно поглаживал их по пушистой шерстке, то с ненавистью отталкивал. У Татьяны нервы совсем расшатывались. Каждый день ближе к вечеру Евгений сажал одного щенка себе на пазуху и шел на улицу. Приставая к прохожим, предлагая купить собаку. Цены называл не в долларах, чтобы не отпукивать потенциальных покупателей, а в рублях. Уговаривал людей, расхваливал породу щенков, опускался до самых символических цен. Обычно Женю кружком обступали прохожие зеваки. Завидев симпатичную мордочку щенка, и дети и взрослые тянули свои руки, пытались погладить собаку. В такие моменты на лицах людей отображалось что-то настоящее, светлое, человеческое. Но, погладив щенка, люди грустно вздыхали и отходили. Несмотря на то, что желающих купить щенков не было, один из них, самый крупный из помета, позволил Евгению заработать деньги. Даже не деньги, деньжище – целых 160 тысяч рублей. На базаре куда от отчаяния побрел Женя, прихватив с собой щенка, крутился подозрительный паренек с хитринкой во взгляде. Выкрикивая в толпу фразы «завлекушки», он предлагал прохожим испытать свое счастье в игре на перстке и, если повезет, урвать приличную сумму. Эта простая, но довольно увлекательная забава пришла к нам из глубины веков. Женя называла ее ловкостью рук и сплошным мошенничеством. Стоя неподалеку от лотка с наперстками, он пристально наблюдал, как шустрый паренек обдирает людей, оставляя их с носом. «Эй, мужик, может рискнешь?» – обратился к приставке на паренек. «Я по взгляду вижу, что ты везунчик. Чувствую, точно выиграешь. Проверим?» «Ставлю 40 тысяч рублей. Если угадаешь, в каком наперстке шарик, денежки твои. Идет?» Приставкин понимал, что парень его обманет. Но жажда быстрых и легких денег победила. Он согласился. Когда парень крутил наперстки, Женя зажмурил глаза. Кнул в первый попавшийся наперсток и... Угадал! Игра повторилась трижды, и все эти разы он выигрывал. Через 10 минут его карманы были забиты купюрами. «Теперь давай сыграем по-крупному», — предложил плутоватый паренек. «Ставь все, что у тебя есть, угадаешь твое. Согласен? Нет, не обессудь!» «Ладно, согласен!» Приставкин решил рискнуть. И проиграл. «Гони деньги!» — сказал паренек. «Держи, редкая порода!» Приставкин вынул из опазухи хищенка и сунул в руки опешившему парню. «Редчайшая порода, людоед! Полмиллиона один щенок стоит! Заметь, сдачи я тебя не требую!» Пока парень тупо смотрел на пищащего щенка и вникал в суть сказанных слов, Женя, затерявшись в толпе, скрылся. Бежал так быстро, что сердце заходилось. Через пять минут очутился в другом районе города. «Одного удалось пристроить», — вывалив мятые купюры на диван, сказал приставкин обалдевший жене. Второй щенок тоже был ус. Его Женя, угрожая большим кухонным ножом, всучила одному мужику в темном подворотне за 94 тысячи рублей. Приставкин продал бы дороже, но у мужика была с собой только такая сумма. Третьего щеночка Приставкин, улучив момент, незаметно подбросил в открытую дверь припаркованного на стоянке супермаркета «БМВ». Осталось двое щенков. Одного Женя назвал Леликом, второго Боликом. Их никак не удавалось пристроить. Тогда Приставкин выдумал еще одну хитрость. Он выводил щенков на поводке гулять, направлялся в школьный двор. И когда ученики младших классов после уроков шли с родителями домой, спускал щенков с поводков. Дети разбросно визжа бросались к симпатичным собачкам, гладили их, тискали и умоляли родителей подарить им это лохматое чудо. Более капризные детки падали на землю и катались в пыли, требовали у родителей купить щенка. Родители, тихо матерясь за руки и ноги, оттаскивали детишек в сторону. Лишь одна дамочка не смела отказать своей доченьке. «Скажи, будешь есть борщ и суп?» Нарочито строго спросила она у девочки. Дочь согласно кивнула. «Смотри у меня, а то вышвырну из дома обоих, и тебя, и собаку». Женщина протянула сияющая часть дочки щенка по имени Лелик. «А заплатить?» – удивленно спросил Приставкин. «Щенки не бесплатные?» «Ты еще спасибо мне должен сказать, что просто так взяла!» Возмутилась виду вежливая дамочка. «Все равно бы утопил, живодер!» Спорить у Приставкина не было ни сил, ни желания. Махнув рукой и подхватив на руки Болика, он побрел домой. Окинув грустным взглядом обгаженную, ободранную щенятами квартиру, посмотрев на маявшуюся головной болью жену, он увидел собственное отражение в зеркале. Оно показалось ему жутким. Запавшие глаза и щеки, седоватая щетина, чернота под глазами – Неумело осенив себя крестным знаменем, Женя взял оставшегося щенка и направился к ближайшему пруду. На берегу водоема Приставкин погладил Болика. Последний раз угостил его кусочком сыра и, прослезившись, бросил бедное животное в воду. С тяжелым чувством Евгений упал на песчаный берег и, уткнувшись лицом в ладони, заревел. Теперь он считал себя жестоким убийцей, и это сводило с ума, сжимало сердце ледяными тисками совести. Через пару минут куху прикоснулось что-то твердое. Подняв голову, Женя увидел насквозь мокрого Болика. Щенок, отряхиваясь и фыркая, разбрызгивал воду и песок. Разразившись новой волной рыдания, Приставкин схватил Болика на руки и крепко прижал к себе. Расцеловал мордочку щенка и со словами «Прости Господи» снова швырнул его в воду. В этот раз выбраться на берег самостоятельно Болик не мог. Детских селенок не хватало. Осознав своим неокрепшим разумом, что хозяин с ним не играет, он начал жалобно пищать. Этот отчаянный писк можно было привести как «Спасите». У Приставкина моментально сработал инстинкт. Он действовал автоматически, не тратя ни секунду на раздумье. Женя бросился в воду. Через несколько минут вытащил на берег полумертвого Болика. Тот продолжал вяло цепляться лапками за Женю. пикал, сопел, кашлял. В доверчивых глазках бусинках читалась преданность, а также мелькала неверие в то, что хозяин действительно хотел его утопить. Приставкин плакал на взрыд. Щенок слизывал своим шершавым язычком с его щек поросшей щетиной крупные слезы. Вдруг послышался жалобный скулеж. Обернувшись на звук, Женя увидел в воде взрослую собаку. Она тонула, взывая о помощи. И снова в душе Приставкина пробудился инстинкт. Он кинулся в реку и вытянул на берег пса породы кокер-спаниель. На шее у него болтался дорогой кожаный ошейник. Пока мужа не было дома, Татьяна, лежавшая на диване со смоченной в холодной воде тряпочкой на лбу, резко вскочила. Мертвая тишина в квартире и отсутствие шинячего писка резанули слух. Ее пронзила страшная догадка. «Все-таки утопила Болика. Зверь!» – подумала она и заплакала. В следующую секунду Таня услышала звук открывающейся двери. В прихожую вошел муж в мокрой одежде. В руках он держал двух собак. Супруга схватила болик и расцеловала. «А это что за собака?» – спросила она, удивленно глядя на мокрого кокер-спаниеля. «Это Д'Артаньян», – ответил Женю. «На его ошейнике так написано». «Опять решил квартиру в псарню превратить?» Жена метала глазами молнии. Топить нельзя, спасать тоже нельзя, возмутился Приставкин и нецензурно выругался. Все тебе не так. Мы потеряли их столько времени кормили, ничего, а теперь всего двое. По ужина, в чем Бог послал, четверо обитателей квартиры, супруги Приставкина Щенок, Болик и пес Д'Артаньян расположились перед телевизором. По десятому каналу шел интересный фильм, который решили посмотреть супруги. Собаки не возражали внизу экрана, бегущей строкой, шли объявления. Через пять минут Приставкин уже практически не следил за сюжетом фильма, а читал объявления. Это происходило машинально, дурацкая привычка избавиться от которой он не мог. Прочитав одно объявление, Женя резко подпрыгнул на диване, вскочил, схватив в карандаш карандаши, что-то повторяя себе под нос, быстро нацарапал на обоих телефон. Сполошились все, и Таня, и собаки. Что стряслось? спросила испуганная жена. Представляешь, только что было объявление, пропал пес, ошейник, вознаграждение, сбившего, объяснил Женя. Да не терратория, толком объясни. Обрадованный Приставкин побежал к жене и неожиданно чмокнул ее в щеку. «Ты чего?» – обешала она. «Не в себе, что ли?» Объявление только что внизу экрана прочитал. Немного успокоившись, начал рассказывать Евгений. «Разыскивается пес. Породы – кохер-спаниели рыжего окраса. На ошейнике написано кличка – Д'Артаньян. Тому, кто вернет, обещают вознаграждение». «Сейчас уже поздно, завтра позвоню», – сказал Приставкин. Ночью он спал плохо, сон не шел. В голову лезли мысли о деньгах, которые вот-вот нежданно свалятся на него. Поднявшись утром, Женя, не умывшись и не позавтракав, бросился к телефонному аппарату. «Алло, здравствуйте!» – откашлившись, произнес он в трубку. «Это вы давали объявление о пропаже пса по кличке Д'Артаньян? Я его нашел, он тонул в реке, а я его спас». На том конце провода женщина слезно благодарила Женю за спасение ее любимого пёсика. «Мне бы вознаграждение подробнее узнать», – деликатно поинтересовался Женя. «Да-да, конечно, сколько вы хотите получить?» Приставкин чуть не задохнулся от такого вопроса. «Но откуда ему было знать, сколько он хочет?» «Конечно, чем больше, тем лучше!» Подумав пару секунд, он выпалил. «Две тысячи долларов!» В трубке наступила тишина. «Совсем обнаглели. Ничего святого!» – произнесла женщина. Приставкин, понимая, что перегнул палку, хотел уже выкринуть в трубку, что согласен на 2000 рублей, но из динамика послышалась. «В 12 часов около станции метро спортивная. Я буду в красном костюме». После произнесенной фразы женщина бросила трубку. До встречи оставалось около четырех часов, но Женя пришел заранее, почти на полтора часа раньше назначенного срока. Перетаптываясь ноги на ногу, мечись от входа метро к трамвайной остановке и обратно, он высмотрел в толпе хозяйку Кокер Спаниеля. Кидался каждой незнакомке в красной одежде. Д'Артаньян послушно бегал за ним. Чтобы не потерять ценного пса, Женя пристегнул к его ошейнику поводок Лелика, которого забрала женщина для дочки-школьницы. Ровно в полдень на плечо Евгения легла чья-то рука. Обернувшись, он увидел высокую, худющую, как палку даму в красном брючном костюме. «Здравствуйте!» – сказала она, и сразу бросилась к своему псу. Тот радостно кинулся ей навстречу, закулил, завилял обрубком хвостика, стал облизывать лицо хозяйки. Покопавшись в радикуре тонкими, унизанными золотыми перстнями пальцами, дамочка достала тонкую пачку долларов. «Вот, возьмите!» – она протянула деньги Приставкину. «Можете не пересчитывать. Здесь, как и договаривались, ровно две тысячи долларов». Не помня себя от счастья, Женя цапнул доллары, спрятал их в карман и, даже не попрощавшись, женщины побежал в направлении дома. Забыл отстегнуть за от ошейник пса поводок. «Но не расстроился, бог с ним, новый куплю, это сущие копейки!» – думал он. Спустя полчаса Женя вихрем ворвался в квартиру. «Танька, две тысячи долларов за одного несчастного пса, ты можешь такое представить? Вот это я понимаю, бизнес!» На следующий день супруги Приставкины отправились в вояж по магазинам, супермаркетам, рынкам и торговым центрам. Приоделись, накупили разных деликатесов, сходили в кинотеатр, посетили дорогую кофейню. А Болики тоже не забыли. Приобрели ему разные собачьих кормов, шампунь с ароматом сахарной косточки и красивый баллоневый комбинезон для прогулок в холодное время года. Супруги успокоились. Нервная система Татьяны пришла в норму. Глаз больше не дергался и голова не болела. Оба они похорошили, на их щеках появился здоровый румянец, а в глазах счастливый блеск. Теперь они часто и без причины улыбались, прогуливались вдвоем по парковым аллеям, держась за ручки, как молодые влюбленные. Даже Болика выгуливали вместе. К первому понедельнику следующего месяца доллары полностью закончились. На протяжении вторника Женя молчал, думая, где снова раздобыть деньги. Утром в среду, не сказав Жене ни слова, оделся, взял в кладовке старый мешок и ушел. Домой вернулся около полуночи, уставший и грязный. В прихожей скинул с плеча тяжелый мешок, из которого выскочили два песика. Они начали лаять и кидаться на входную дверь. «Что это такое?» – спросила Таня, выбежав из комнаты на звуки собачьего лая. «Не кричи, без тебя тошно!» – ответил Женя. «Любишь красиво жить – терпи. Завтра целый день надо объявления по телевизору смотреть, и радио слушать, и газеты читать». В течение целой недели никаких объявлений о том, что пропали собаки, не было. Ни по телевизору, ни по радио, ни в газетах. За эти семь дней Приставкин успел притащить дом еще четверых псов. Пока занимался уловлей чужих собак, смотрела, слушала и читала объявления Таня. Теперь по квартире разгуливала семь псов. Один свой и шесть чужих. От лая Приставкиной чуть не оглохли. К тому же всех собак нужно было выгуливать и чем-то кормить, поить. «Вот сволочи! У них любимые питомцы пропали, а они не чешутся!» Психовал «Бездушные люди!» У Татьяны опять начались мигреневые боли. Разыгрывался нервный тик. Приставкин старался не вовлекать жену в процесс выгуливания и кормежки псов. «Устроили тут собачий отель, а у нас разрешение не спросили. Мы найдем на вас управу!» – кричали вслед приставкиным соседи по подъезду. Через несколько дней под вечер в дверь постучали, а озлобленный за эти дни до предела Евгений распахнул дверь. На пороге стояла шикарная молодая женщина, красивая, ухоженная, дорого одетая. На руках у нее сидела беленькая собачка породы Балонка. «Здравствуйте! Ваши соседи сказали, что здесь собачий отель!» Женщина обворожительно улыбнулась. «Я хочу на недельку слетать в Лондон, а за кнопкой посмотреть некому!» Удивление у Жени было настолько велико, что он не смог произнести ни слова. Стоял и смотрел на дамочку с открытым ртом. За его спиной лаяло семеро псов. «Только учтите, моя кнопочка спит только под плюшевым деяльцем. Вот оно, возьмите!» Женщина протянула жене пакетик. «Есть только парное мясо птицы. На ночь ее нужно из соски поить свежим теплым молоком, процент жирности которого не превышает один процент. Запомнили?» Дамочка долго объясняла что-то еще, но Приставкин ее почти не слышал, находясь где-то в космосе. Он и в теории не подозревал, что за собаками можно так по-королевски ухаживать. Излечила Женя от глухоты, выведя из состояния оцепенения одна фраза женщины. «Вам тысячи долларов за услуги хватит или надо больше?» – спросила она. У Евгения отвисла челюсть, но он быстро справился и ответил. Конечно, хватит. Не волнуйтесь, спокойно летите в Лондон. С вашей кнопкой все будет хорошо. Завтра к вам моя подружка забежит, дочь профессора. А он тут недалеко живет, сказала женщина, передавая Жене баллонку. У подруги Доберман. Ей надо срочно уехать на три недели. Порода, конечно, сложная, но заплатит она, разумеется, больше, чем я. До свидания. Закрыв дверь и поставив кнопку на пол, Женя вылупился на долларовые купюры, как чукча на унитаз. Потом бросился в комнату, начал тормошить спящую жену. «Танька, поднимайся, смотри, деньги, буквально из ничего!» – радостно кричал он. «Что я тебе говорил? А? Собаки – это прибыльное дело!» Сонная жена, потирая руками глаза, ничего не понимала. «Мы с тобой отель собачий откроем и назовем его «Собачья Радость Приставкиных». Я уже прикинул, это будет отличный бизнес». Все собаки, которые находились в квартире, сгрудились около супругов. Дружно подняв хвосты, они радостно повизгивали. Судя по их поведению, предложение об открытии собачьего отеля они одобрили.